Всем привет! Сегодня два интереснейших клипа с неизвестным продолжением. Оба клипа, как мне кажется, они ставят вопросы. Хочу предупредить, я травматичные клипы уже не могу снимать, у меня нервы все. У меня уже все. Вероятно, это так не, не только со мной. Нервы это такой ресурс, который никто не считает. Никто не считает, а он есть. Я уже вот просто где-то себя не держу в руках, чтобы не вгоняться в окончательно фатальные настроения, я специально преднамеренно буду клипы переводить, ну, чуть-чуть оптимистично. Смотрим сюда. Значит, вот эта надпись, которая в конце. Тут непонятно ф или т. Переводчик переводит как кактус, а здесь Джек. Джек это имя. Джек может быть еще гнездо или розетка. Короче, как осинное гнездо. Клип предсказывает 23-й год. Я говорила, что у меня по 23-му как-то вот нету посланий. Другой канал отснял с посланиями про 23 третье. Одно из них там, где он мелькнул лишь на секунду и пропал. То есть 23-й все-таки остается как не год неопределенности. И в этом я хочу увидеть в этом хорошую новость. Не все символы я тут могу переводить. Вот так. 23 на фоне ночи. И какой-то кактус Джек. Темный год. То есть он темный, буквально темный, но вызывающий вопросы. А здесь почтовые ящики, да. Машины переводите, я не знаю, что это, но желтая рядом с голубой. А тут есть такой соблазн ну на фоне зелени. Есть соблазн, что когда ты уже какие-то события пережил, ты дальше при, ну, действительно притягиваешь факты. Так что это может быть не очень объективно. Тут много символов, вот эти вот вещи. Тут ссоры двух людей как бы. Они молчаливо от, а, отодвигаются. Не все я здесь могу переводить. Ботинки в разные стороны. Кто куда называется. Кто куда. Летит сверху. Это в 23-м году, к сожалению. И три точки горячие. Летит сверху. недвусмысленно. двусмысленно. Лестница. А... <то 24 -го> Тут труба и лестница. А куда она надеется выйти? И что это за труба? Попытка сбежать. Вопрос, куда сбежать. Это тупик. Тут ничего нету. Может быть, труба означает, что тут вода, и можно подвинтить и охладить. Охладить. Крестень. Э, крести или снести? Не знаю. Напиток может быть охлаждающий. Люди полуспящие, замученные, замороченные люди чистые белая одежда а вот сейчас прикольный момент из-за которого я снимаю комментарии я долго думала потом хопаньки это же смотрите это не совсем остров тут полуостров он зеленый он зеленый ногами вперед тема вот этой зоны остальное не расшифровала они непонятно они окружили окружили а тут как кровь кровь в воде связанная с водой а ноги а говорите что такое ноги символ как красное и желтое допустим как сердце вот как, как губы вот есть символы которые пока что в глубоком разборе снизу желтое сверху голубое вокруг зеленое ага, пытается вытереться высушиться полотенце и здесь человек падает из лодки вниз я не знаю, является ли этот клип климатическим то есть вода прибывает свалился вниз или тут политика. дело в том, что у Пасиду символ я нашла 6, а 6 и 9 в Кематрии знаете кого и произведение, Ишумерская птица герб так, падает в общем, наступление воды, буквально, брызги. Здесь щель расщелена. Что за щель? Выход, вход. Расщелена, в связи с какой-то расщелиной. Очень странный костюм. Я не понимаю, что это латы, инсектоидное что-то, чистота белый. Очень странный внешний вид. Я такое даже не могу припомнить. Чистый, белый. Ну кто это? Пьет напиток со льдом. Здесь под лампой кадуцей. Кадуцей и смуглый мужчина закрывает голову рукой. У него не получается игра. Не идет игра, он мучается. Не идет игра. А вот этого белого, смотрите, вкусный кусок называется хороший куш отхватить куш вкусный кусок не знаю это галочка или буква в английская все-таки похоже на почту это посылки посылки почта послание А что за послание то что за послание интересный глеб, да Красную машину не расшифровала, но у кого-то кого есть крыша буквально. Есть крыша. Черно-белая это же иллюминаты. Крыша зелень. Почему машина красная? И я не поняла, на чем она стоит. Она как бы висит в воздухе. Она в воздухе висит, да. В воздухе повесла чья-то ситуация. Здесь не видно дороги. Висит в воздухе, но есть крыша. Темные времена, буквально ночь. Да. Нету дороги, не видно дороги. Повесла в воздухе. Два года назад клип снимался. Темная ночь. Сейчас интересный момент. Я не знаю, что означает символ Ламы тут на Земле. Если бы на небе, я бы вспомнила, что в поясе Ориона центральная звезда Альни-Лам. Она переводится как Нить-Жемчуга. Там все три звезды – это голубые гиганты. И она предполагается как наибольшая в галактике. Или как одна из таковых. Мы-то не всю галактику видим. Лама перед зеркалами. А зеркала очень разные, их пять. И она не знает, в какое посмотреть. Она стоит перед выбором. То есть я не знаю, это Орион или нет. Овцы. Среди старых построек непонятных, где такие взяли, нарисовали компьютером, не знаю. Они потерялись. Там дальше будет, как они сбились. Ориентир потерян. Трава, трава. Опять чистота белой цепи. Не знаю, что это. Цветение, она вся цветет. Цветущая, символ цветения. И мимо бегудовцы, вот здесь и вагонщик этот скромное место, но цветущее. И дальше ламы сбиваются с пути. Вот они так идут, идут в одну сторону, а дальше сбиваются и цветение. Этот символ продолжает оставаться загадкой. Я в двух выступлениях Евровидения его находила. Осирис изображают на фоне двух огромных глаз. Но размеры таких глаз подразумевают очень большое существо. Или древнее, или старше, или какая-то сила, которая стоит за. Или это отсылка все-таки к какой-то расе, видите, глаз здесь светом удлиняет. Вряд ли что-то нечаянно, но вот так. Голова болит. Игра не идет. Перевернутый мир у овец. Вот так они потом идут, вот так вниз. Где тут этот момент? Ага, вот. Перевер... У овец перевернулся весь мир. В желто-голубом девушка. И дальше. Небо, небо, все зависит от неба. От неба чего-то ждут. Вот, она цветущая, и овцы сбились. Они просто не... У них тупик, тупиковая ситуация. И цветущая девушка в вагончике. Лама выбирает, какой выбор. Она выберет все старые символы. И дальше... Колючая символика, как кактус.